Привет! По поставьте лайк по-братски. Смотрим Карину. Я не пойду с тобой на свидание. Да почему? Что со мной не так? Ты еще спрашиваешь, почему? Да. Потому что мне нравится. Потому что ты человек паук. Высокие парни, а ты низкого роста. Поэтому и пойду с тобой на свидание. Огромный, огромный дом, огромная территория. Наверное, миллион в месяц стоит аренда. Ну ч ⁇ конечно, как тебе дом? Ну такой ничего особенного. Да? Ну ладно, пистополог. Ну Саш, ну ты... Видимо, обоим нравится дом, огромный дом. Почему все время одно и то же? Ну я хочу разнообразие. А, я тебя понял. Вот это другое дело. Как убрать, Дэдпул или Супермен? А пока мы готовим для вас крутой контент, можно залететь вот к этому красавчику на страницу и посмотреть. Посмотрим попозже. Ишович. Женя, ролик его. Угарнейший видос. А самое главное, там Ух, еще можно пушка. и подзаработать в комментариях. Поэтому обязательно переходи, смотри, ставь лайк и. Ау! Пиши вопрос. Видали? Посуду мой. Потому что я мужик. Я сказал сирать, сирать, потому что я мужик. И он дарит ей подарки, что-то говорит и подарки дарит, чтобы она молчала. И кинул коробку от айфона 10 старого. Кто согласился бы? Короче, я в доме мужик. Вам чай в Рот твой закрой, пока я не разрешу тебе разговаривать, пацаны. Я еще приду, одну секунду. Минут, я мужик. Я мужик, пацаны, ну чё, родной, на футбол сегодня? Конечно! Ща приду. Милая, ты сегодня такая... В разных роликах переодеваются один муж, другой муж, разные. Какая красивая. Ты никуда не пойдёшь. Понял. Идем! Да не, брат, настроение не то, погода, Не голова. пустили? Да, меня тоже. Один был, попробовал мужем быть, другой попробовал быть мужем, Карина. Вот, ну да, усмотрим. Родные, наш трек уже на втором месте. Спасибо вам за это, но нас же это не устроит. Второе место? Вообще здорово. Ну, господи. Откуда такая активность-то классная? Сначала в подписчике. да, в родной, как ты. Здорово, брат, уж нормально, а ты как? Нормально, родной. Разрешайте, так, что будем, брат? Давай, давай, <с abusive> давай. Я давай я ага. Это кто? Не знает. Общались, не знаю, ну, смешно. Привет, ты такая красивая, давай познакомимся. Слышь, ты чего, с***ел? И, ко и конец. Нормально придумали. Вот так. Ну, Женю. Короче, очень многие просят показать им дом, сделать на него такой небольшой обзор. Было ли бы вам интересно, чтобы я такое показал? Вот здесь вот вопрос... Дом, видимо, даже трехэтажный. Вау. Больше миллиона рублей аренда. голосуйте. 20 минут нет человека. Вот что может делать взрослый человек? 20 минут. Ах, Карина, ты 20 минут качаешься на этих качельках. Я не Новое видео уже выгрузил в ленту с небольшим опозданием, но все же. Кринстон, кутку один. Да. Ладно. Жень, мне холодно. Ты же сказала, тебе не холодно. Девушки переменчиво. Не... Девушка переменчивая. Хорошенькая такая. Холодно сейчас, холодно. <continuation puppies víde noise> Довольно? Карина, кошечка. Видео смотрим. Я знаю, что вы, как и я, мечтали о красивой жизни. И сегодня все изменится. Мы всегда хотели кучу денег, красивых телок, тачки, и особняк за границей. Что может измениться в их жизни за несколько часов? Чтобы мы брали коробку с хлопьями, высыпали в тарелку и оттуда сразу лилось молоко. Ну было, да. Они видимо не доедали досыто, что решили за хлопья что-то сделать. Чтобы с 10 этажа плевал между перилами, если у нас сразу до первого этажа лесело. тоже неплохо. Чтобы когда я... Для чего им это нужно? Плюнул и что-то куда-то упало, ну, что-то изменится? Да, да. все, стой, бро, давай уже по делу. У меня есть кое-что для вас. Ооо, настоящий? Нет, игрушечный, но он выглядит как настоящий. А для тебя у меня есть реальное. Ну, видимо, игрушечно можно кого-то напугать таким, который какими-то пульками пластиковыми стреляет. А это для маскировки. А мне маску. А ты постоянно меняй свое лицо. Вот так. И твое настоящее никто не заметит. Сегодня наша жизнь изменит. И пошли как гопники на утренник детский. Лето, правда, на новогодний утренник детский. Грабить Сбербанк. Сбербанк не ограбишь. Ну, это самое... Очень большая охрана, и сразу приедут тебя. Бля, <YesTop> сегодняшнее <же> воскресенье. Ну, видимо, смотреть надо. Какой день недели? воскресенье, кстати, в Сбербанке тоже бывает работает. Ну, в принципе, вот так вот. Смотрим. Tense, почему у Женя <Thompson> <Superior> застал Карину на кухне. Пиздец, ты же девочка. Ты что свинья, что ли, Серьезно? А -а -а. а -а -а. Ты <voice> неделю правильно питаешь, я отлично себя чувствую. Детка, я знаю, ты меня хочешь. Что это сказал? Это я съешь меня. Нет, не хочу. Я хочу торта. Хочешь, борта. хочешь, ешь. Сука. Я сказала, я похудею, значит... Раздавленный торт есть, конечно, нельзя. Сука, я похудею. Чай по тебе очень, да? Да, да. Сейчас поедем в клубец. Поедем сейчас. Что? А, ой, я, мне так плохо. Мы поедем в клуб по вышиванию. По вышиванию. Ой. Ростик. И чихнула на Ростика. Ростик, видимо, до этого был белый уже. Блондинчиком. А ты че? Ну, это... Посмотри. Просто а что, делал, Да ты до этого покрасился уже. Ну и Даву, и его новый вай Я сегодня буду пьяным, я буду вечным хулиганом. Поет Даву в новом клипе ТикТока. Но ну, мне кажется, это не его голос. Я буду чувствовать тебя, не его, вообще не его голос это, электронный звук и, и его песни Братва недавно сильно вдохновился одним видео и специально для вас я его переснял. Считаю, что каждый должен его увидеть. Чего Видос переснял? сильнейший, ребят, поэтому через 30 минут жду у себя на странице. Родные видео уже в ленте. Скажу честно, это, наверное, сильнейший самый видос. Пушечка, знаешь, как он все время говорит, пушечка и бомбочка. На все свои вайны. Которую я вообще когда-либо выкладывал, поэтому обязательно зайдите и посмотрите, ребята, и напишите, что вы думаете по этому поводу. Я тебе что сказал купить? Ролики, либо двери! Это что такое? Да, Какие нахуй верололики! Я вот такое первый Я вот никогда не видел. Может быть есть где-то в интернет-магазине. Но на улице такого я никогда не видел. Ха-ха-ха-ха! Ларики! Лорики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! Ларики! информация, пожалуйста, покиньте прямо сейчас площадку, это очень пранк отдал, детей ребятики, уходите отсюда о, здорово, ё -моё. и они все послушались Уходи, Буду здесь смешно, конечно смешно Не смотрим его, вай Сидит какой-то чувак, помогите слепому, и собирает монетки. Где Карина, блядь? Где Карина? Причем тут мужик слепой? Подходит Дава и кидает монетки. Пожалел старика. Кстати, этот старик на 9 мая тоже в Вайне был. Тот же мужичок. Хорошенький. А батька, видимо, как бы не видит на самом деле трубу обувь его трогает. Да, вот что-то переписать мою табличку захотел. Что напишет-то? А деньги-то стали кидать еще больше и быстрее и быстрее. Что же Дава написал такое, что они стали так кидать ему? А ему даже не сосчитать, даже слепому-то. Сколько надо было актеров-то созывать? Что вы сделали с моей табличкой? Я написал все то же самое. Только другими словами. Спасибо. На самом деле трогательный ролик. Ну, блин, такой. Прекрасный день, только я его не вижу. И все стали кидать в два раза сильнее и быстрее. Ну мораль этой этого вайна. Ходите по городу, крупных городов, и переписывайте всем слепым и неслепым таблички, чтобы им было жилось весело и красиво. Вот.